дня кому-то утро, кому-то дня приятного субботнего дня сегодня у нас прямой эфир сегодня у нас 29 если ошибаюсь, да, 29 мая лето 2021 ну май пятый месяц месяц радости поэтому всем радости 20 мудрости 21 счастья радость мудрости и в счастье тема нашего сегодняшнего эфира упала Традиции и обряды. Я чуть-чуть, наверное, сейчас отвлекусь, когда я занималась этой темой, у меня возникла очень интересная параллель с еще с одним праздником. Это праздник Коледа. Это зимнее солнцестояние. И очень интересно, что и один, и второй праздник и, зимний, и зимнее, солнце, зимнее солнцестояние, и летнее солнцестояние, оказались привязаны к сдвигу нашего календаря. Если вы в курсе да, или там, не в курсе, то в свое время было, было изменение календаря, когда календарь был передвинут на 14 дней. В связи с этим произошло смещение праздников. Не всех, но почему-то это смещение больше всего коснулось этих двух основных праздников это э, они стоят напротив друг друга на оси, если мы говорим, да, если взять прямой крест, э, о котором мы много говорили, четыре мира, да, четыре праздника, это ось э, весеннее, э, осеннее равноденствие и зимнее-летнее солнцестояние. Вот зимнее летнее солнцестояние, это как раз вот эта ось э, Навь-Явь, да, мир Лели, мир Нави и э, Лето, мир Яви. Э, Почему, это так, почему эти два праздника так связаны? Почему именно на них произошло вот, это, вот этот сдвиг, который, которому были приурочены наложения христианских праздников, христианских традиций, на народные традиции изначальные? Почему эти два очень важных в жизни человека, планеты, мира дня, да, связанные с Солнцем, связанные с, с жизнью, да, со светом, почему именно на них вот пришлось так больше всего гонения, я бы так сказала. Я оставлю это вам на размышление, но э, просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот эти праздники, вот празднование, то, что касается Купалы, э, что это празднование не 7 июля. Э, да, 7 июля это как, как бы по старому стилю. Э, да, христианство приурочило его к празднованию э, э, Ивана Предтечи и назвали Ивана Купала, но на самом деле э, это празднование дня летнего солнцестояния. Если зимой солнце поднимается, оно нарождается, то летом, оно, находясь на пике своей светимости, оно как бы уходит. И это некие пиковые точки в развитии Земли, в развитии человечества, в изменении, ну я себе позволю, энергетического поля Земли я думаю, что это связано и с полюсами, и с магнитным полюсом Земли, и э, с жизнью людей. Э, вот, это такая небольшая предыстория. И я еще раз да, повторю, что э, празднование Купалы, именно Купалы, э, приходится на летнее солнцестояние 20-21 июня. Э, Купала – это, э, это бог. Да, бог в первом пантеоне. Пантеон – это... Ну, Собрание богов, можно так сказать. да, Это э, бог первого пантеона под номером 24 э, с приветствием прощевания. Э, на это слово тоже очень много есть негативных эмоций. Э, но прощевание, понимаете, что такое прощевание? Прощевание – это прощение. Это прощание, да? то есть до свидания. Это прощание, либо прощай. Когда мы говорим до свидания, мы, говорим, мы надеемся на встречу. Когда мы говорим «прощай», мы, мы как бы ставим точку. Да? Поэтому прощевание – это и прощание, и прощение. Может быть, стоит в этот день простить, знаете, идет такая избитая фраза «простить своих врагов», да, но не врагов, а отпустить какие-то обиды, какие-то сожаления, попрощаться с ними сказать, ну да, вот, да, это было, но начинается новая жизнь, да, и здесь очень важно, э, с чем вы приходите к этому празднику, потому что купала, э, ну привычно, да, что такое купала? Костры, хороводы, песни, пляски, купание, венки, ну это такой традиционный видеоряд, который, когда говорят купала, сразу вспоминают, как, как это происходит, да, это такая традиционный видеоряд. А на самом деле это очень глубокая традиция за человека с новым витком в последующем лете. Мы от зимнего солнцестояния пришли к летнему солнцестоянию. У нас поднималось солнце, у нас э, пробуждалась жизнь, да, там, распускались деревья, мы набирались силы, день становился больше, больше света, больше солнца, у человека больше прилив энергии, он становится более деятельным. Сейчас солнце пойдет на убыль. И это не значит, что мы все будем впадать в спячку. Нет, это другое время. Это время, когда вот это вот бурное развитие, оно заканчивается. И начинается время накопления. Да, наливаются плоды, ягоды стабилизируется, вот, простите, я биолог, да, стабилизируется течение соков в дереве. Нет вот этой бурной уже деятельности, она есть, но она чуть-чуть другая, потому что купала – это врата яви, это энергия явного мира, это то, что материализация, да, это вот здесь и сейчас, это то, что можно, грубо говоря, потрогать, сделать, это время действия непосредственно в нашем мире – в нашей жизни. И э, вот это вот Солнце, которое как бы уходит на убыль, оно умеряет вот этот э, жар неуемный, вот этот вот жар, а давай пойдем сюда, а давайте нет, вот символ огня, да, купала, вот, вот он же такой, он, он все время куда там мчится, а давайте туда, а давайте сюда. А еще можно вот это. Но огонь стихия очень интересная, потому что если не умеете ее управлять, это стихия всепожирающая. Огонь все время требует подпитки. Ну, вот вы же знаете, да, когда костер для того, чтобы он горел, ему все время нужны дрова. Еще, еще, еще, еще, да. Поэтому э, огонь такая очень интересная стихия. И я уже говорила, да, что им надо уметь управлять, надо уметь его сдерживать, надо уметь поддерживать этот огонь, чтобы он не погас, но чтобы он и не полыхнул и сжег нас все на своем пути. Вот здесь и солнце, да, вот этот вот был огонь. А дальше ну, очень символично, что солнце как бы уходит но она оставляет свой жар. И вот этот жар, он стабилизирует жизнь в мире, жизнь человека. Он позволяет оставлять вот эту иску жизни, жар жизни, но не разбрызгивать ее, а направлять на какие-то очень конкретные действия. Ну вот видите, я уже перешла к стихиям, да, потому что Купало это праздник четырех стихий. Вода, огонь, земля и воздух. Вот. Это, это вот то, что касается огня и солнца. И вот это купало, еще есть э, такое предположение у этнографов, что купало происходит от слова кипе. Купаль, кипе – это бурление, кипение. Да? И вот это вот пик вот этого солнечного жара, да, яр солнце ярилы – это как раз вот это кипение, вот то, что то, о чем я говорила, да, вот это доходит до своей точки кипения максимальной, дальше начинает успокаиваться, и поэтому костры зажигают как раз для того, чтобы, ну это как символ, как символ огня, который продолжает гореть в человеке, в жизни, в мире, жар жизни, жар любви, жажда познаний. И прошди через костер на Купалу зажигаются два костра обязательно. Первый костер – это костер на очищение. Очищение от... Того, что накоплено, какого-то негатива, каких-то недовольств, возможно, это какие-то старые программы, возможно, это какие-то старые шаблоны, да, которые очень привычные, в них очень комфортно, в них очень привычно, но они мешают дальше продвигаться, они мешают жить, они мешают чему-то новому. Поэтому вот этот костер первый, да, он на очищение. На сжигание ненужного, отжившего, мешавшего э, там, связей, да, каких-то там, я не знаю, ну, ну, много чего, каждый человек может придумать сам. Второй костер костерное наполнение. Кстати, да, в, костре, в костре на очищение можно сжечь, можно обычно сжигаются какие-то старые вещи, символы, то, что символизирует какие-то привязки, да, то, что в доме мешает жить, вот все, все, это сжигается в костре на очищение, а потом зажигается костер на наполнение. Он разжигается всегда в другом месте, потому что, понимаете, костер горит долго, и а ночь купальская короткая, и дождаться, пока прогорит все, вот то, то, то, где скопился негатив, это очень долго, ну и нет смысла на этом же месте, да, вот где еще, условно говоря, гуляет негативная энергия, ну не, не, не хочется разжигать другой костер. Поэтому костерное наполнение разжигается рядом. И прыгая через этот костер, я про прыжки сейчас скажу, почему прыгая, прыгая через этот костер, человек наполняется как раз вот этой жизненной силой, жизненной энергией. Он через огонь дает, знаете, как это, я бы сказала, что это... Огонь как трансформация вот того, что было задумано, огонь как трансформатор дает энергию на воплощение в жизнь того, что вы задумали. Это наполнение вот этим огнем трансформации, огнем жизни, огнем желания, огнем любви. Ну, все зависит от того, что вы задумывали, да? Почему через костер прыгаем? Потому что я прочитала совершенно, с моей точки зрения, бредовую версию, это относится к тому, как христианская религия относится к купальским праздникам, что прыгая через костер, люди приносят себя в жертву Богу. Бред, абсолютный бред. Возносясь, отрываясь от земли, от стихии земли, возносясь в стихию воздуха, да, мы перепрыгиваем через огонь, и он снизу своим жаром, своим огнем, он окутывает все наше тело. Вот он смысл прыжка, безусловно можно перейти, кто не может прыгать, может перейти. Но здесь самое главное это перейти, переступить, чтобы э, вот этот ну, огонь, да, вот этот очищающий, наполняющий, вот этот жар жизни, да, искра жизни, чтобы она окутала все тело, чтобы она прошла по вашим полям, да, там, чакрам, там, много есть там, оболочкам, аурам, как хотите это называйте. Но здесь происходит как раз очищение и наполнение всей энергоструктуры человека, и физического, да плотного тела, и всей его энергоструктуры. Поэтому очень важно перейти через огонь. Кроме того, такой прыжок через, да, это всегда символизирует эм, вход в новую жизнь. Да, мы говорим, через порог переступить, там, через там что-то, да, вот это вот через переступание, перепрыгивание, это дверь, ну, портал, если хотите, дверь в новую жизнь, в новую реальность. Поэтому вот очень важно, да, вот этот вот прыжок именно очень важен. Следующей стихией является стихия воздуха, которая принимает участие в этом празднике, стихия воздуха. Но вы же понимаете, без воздуха жить невозможно. Собственно говоря, без всех четырех стихий мы не можем жить. Но воздух это самое первое, с чем взаимодействует человек. Он рождается и делает первый вдох. Все. Это уже взаимодействие. Воздух не несизаемый, мы его можем не видеть, мы его не замечаем, ну есть только ветер там дует, да, вот все это. Но это один из очень важных элементов, ну, нашей жизни, нашей жизни невозможно без воздуха, да, без дыхания. И воздух стихия очень переменчивая, он не стоит на месте. А, он все время движется, и, и он такой вот, да, он может внести хаос, как сильный ветер, а может направить сторону, движение воздуха в одну сторону, которая вас направляет туда, куда вам нужно. Так вот, со стихией воздуха очень интересное взаимодействие – это хоровод. А, это, хоровод – это же не просто танец, да, это круговое движение – Круг тоже сам к себе, я скажу позже про Миньки, когда буду говорить, это тоже очень сакральная фигура. Но вот это движение в танцы, танцы, движение, переход одного костра к другому, движение хороводов, это все время движение воздуха, мы все время приводим его в движение. А поскольку людей много, люди думают, у них есть, ну обычно на праздник собираются люди с какой-то, может быть, и неосознанно определенной идеей, но, наверное, каждый хочет сделать жизнь лучше, свою Каждый хочет счастья для себя, для своей семьи, для детей, да? у каждого есть какие-то запросы, касающиеся личного, но и того, что происходит в мире. И вот это круговое движение, которое запускает воздух, да, движение воздуха по кругу, по спирали, вот с этими мыслеформами, мыслеобразами, с которыми люди идут в хороводе, воздух наполняется этими странное слово эманациями <laughs> вот и эта информация разносится дальше да по нашему явному миру это вот то что касается стихии воздуха еще очень интересный один из обрядов да это плетение венков венок вот тоже да сейчас вот я говорила про круг венок это круг Круг – это, почему я говорю, что это сакральный знак, потому что круг – это тоже символ перехода в какой-то новый мир. Купальские венки обладают очень мощной энергетикой, потому что считается, что травы в купальскую ночь, они как раз вот набирают вот этот жар солнца, да, энергию жизни максимально. И в это время в них максимально проявлены все их силы – волшебные, магические, лечебные. Поэтому купальские раньше купальские травы собирались, венки плели практически там, около 60 трав. Сейчас, конечно, очень сложно найти место, где можно собрать 60 разных трав. И, к сожалению, утрачивается навык плетения венков. Но те, кто еще умеет это делать, те, кто помнит, да, тоже стараются в свой веночек вплести как можно больше трав. И венок обязательно должен быть таким раздерганным, да, у него обязательно должны быть острые кончики. Это тоже как символ солнца. Водружаемый на голову, меня когда-то спросили, что вот ты так говоришь, что вот христианство не имеет отношения к купалы, а вот из венок на голову одевают, это же нимб, как у святых. Ну, если мы считаем себя святыми, мы можем, конечно, представить себе, что мы одеваем нимб. А, но что такое нимб? Нимб – это свечение, это вот та энергетическая, чистая энергия, которая содержится в человеке. Да, и нимб – это же не, знаете, как? Это не то, что кто-то взял и одел на голову. Это та внутренняя энергия, то внутреннее содержание, которое есть в человеке, оно вызывает свечение. А, говорят же, да, вот светлый человек, вот идет человек, он светится. Ну, у него нет ни на голове, а вокруг. Он светится вот от той чистой внутренней энергии, энергии позитивной, которая от него исходит. Так вот, купальский венок, э, хотите, называйте нимбом, но на самом деле это тот же символ Солнца. И почему на голову? Да, Потому что я уже говорила, что купала мир яви, мир материализации, мир вот, вот здесь и сейчас, вот этого плотного мира. Одевая на голову вот этот символ Солнца, он же в мозгу, да, наши мысли, это все наш мозг, да, мы – как бы передаем вот эту энергию в материализацию, да, вот, ну, что, мысль не материальна. Ну, вы подумали и. Ну, подумали. А для того, чтобы эта мысль воплотилась, нужен какой-то передатчик, ну, нужен какой-то да, элемент, который свяжет это с явью. Вот таким элементом является венок. И кроме того, что он еще и, да, вот если он такой раздерганный, он еще и символ Солнца, он еще и как некий передаточный механизм да, от ваших мыслей в явный мир, позволяет вашим желаниям материализоваться. Традиция пускать венки по воде, ну, больше всего пишут о том, что эта традиция связана с замужеством, да, там, венок не поплывет, девушка замуж не выйдет, венок поплывет, значит, девушка замуж выйдет, куда поплывет, оттуда муж придет, но здесь подключается следующая стихия, стихия воды. Вода, стихия женская, это плавная, текучая, безусловно, мужчины меня поймут, женщина может быть и цунами, и штормом, и чем угодно, но это стихия, которая отвечает за течение мысли, за вот эту вот простройку мысли. понимаете, мужчина он логичен, Мужчина логичен, Он, э, у него есть четко, простроено, вот берем вот это, да, берем молоток, берем гвоздь и забиваем. То есть там все очень ясно. Женщина больше на потоке, а она вот, она же не думает, что надо взять молоток, гвоздик, она надо... думает, сейчас я вот эту фигуринку сюда пристрою и вот здесь вот повешу. Понимаете, вроде как бы действие одно и то же, а энергия другая. И вот вода как раз вот эта вот поточная текучая, информационная вода еще и очень мощный носитель информации и э, вода структурируется в зависимости от ваших мыслей, э, это вот связано с наговорами на воду, да, когда можно на воду наговорить, что хотите выпить и это структурирует ваше тело, это отдельная тема, да, структура воды, но, тем не менее, запускаю, так вот запуская вот этот венок, венок же плетется, снимается с головы, то есть с вашими мыслями, да, вот этот накопитель информации. Флешка такая, да? она снимается с головы и кладется на воду. На универсальный э, ну, разночек я не люблю это слово, но разночек информации. И в веночек ставится лучинка с огнем. Огонь это стихия мужская. Да, огонь жизни мужская стихия. Э, вернее, огонь это мужская стихия. Поэтому вот это соединение женской стихии воды, мужской стихии огня ваши мысли формы, понимаете? И это все на воду. То есть это информация о том, что, почему венки девушки пускали а не замужние? это информация о том, что вы готовы создать семью, да, вы полностью осознаете, что вы делаете. Это соединение, понимаете, mm -hmm. мне сейчас очень сильно идет поток, да, это, это некое такое послание о том, что э, готова зарождение новой жизни, потому что... Э, Соединение воды и дня, соединение мужского и женского, это новая жизнь. Да, если вы читали наши статьи, то, собственно говоря, вот я еще раз повторю: вот она семенная жидкость да, это вода, собственно говоря, жидкая субстанция, в которой есть сперматозоид мужская составляющая. И это дает зарождение новой жизни. Поэтому вот этот веночек по воде это не просто откуда и куда придет суженный. Это запрос на то, что вы готовы создать гармоничный союз и привести в этот мир, провести в этот мир новую душу, дать новую жизнь. Абсолютно новую, потому что ребенок, который рождается, он не мама, не папа, да, он сам по себе ребенок. Вот. Это вот то, что касается обряда пускания венков, да, и это вот мы плавно перешли к стихии воды. И теперь стихия земли. Здесь мы ходим по земле, мы все время ощущаем ее, мы с ней взаимодействуем. И, понимаете, травы, которые мы собираем, они росли на Земле, растут на Земле, да, ну, когда мы сорвали, росли на Земле. Огонь, который мы разводим, он на Земле. Солнце согревает Землю, дает ей жизнь. Человек тоже не может жить без Земли. Поэтому стихия Земли как бы не проявлена вот так явно, как огонь, как вода, но она незримо, ну нельзя зримо, зримо присутствует. Понимаете, даже прыгая через костер, мы как бы отрываемся от земли, переходим, возможно, в какое-то новое начало, но мы опять опускаемся на землю. Но опять я корень, что это будет здесь и сейчас. Поэтому в этом праздновании присутствуют все четыре стихии. И таким очень явным, очень я сказала, ну, мощным... Да, я не хочу сказать, что это обряд, это... Наверное, традиционная да, вот, вещь – это изготовление э, закруток. Это э, из глины. Э, делаются такие два круга, ну лепешечки таких две, где спирально наносится рисунок. Да, просто нарисуется спиралька, э, пишется имя Бога, да, к которому вы хотите обращать, обратиться, его число и благословение. И э, вот эти вот, э, это же символ земли, глина это символ земли, а дальше эти две э, лепешечки, да, эти две вот э, закруточки э, обжигаются в огне. И очень внимательно, да, это очень такой интересный ритуал, очень интересный обряд, э, надо смотреть, чтобы они не треснули, они должны запечься в огне, да, это вот тоже соединение земли и огня, они должны запечься. Одна остается на том месте, где вы праздновали, вторую вы берете домой, ну вот как символ материализации того, что вы задумали, и того, что, то, то, что вы делали. А кроме всего прочего, земля, во время празднования Купалы есть еще один еще и одна традиция, это действительно традиция. Обряд – это то, что мы делаем, да, традиция – это то, что у нас издавна, да, вот, то, что предками дано как мы говорим, это очень давние, такие еще давние корни вещи. Одна из традиций – это славление предков. А, и здесь тоже почему купало, да, прощевание. Это такое, это родовой поток, да, это все ваши рода, все ваши предки, все, кто стоял за вами, благодаря кому вы появились на этой земле. Очень важно с ними взаимодействовать. В обычной жизни, может, забываем, но кто-то на кладбище ездит, кто-то не ездит, а потом, ну, понимаете, ездят же к близким, а есть еще прадеды, прапрапрадеды, прапрабабушки, много ли мы их помним в нашей обычной жизни. Так вот, в Купальскую ночь это одна из очень важных составляющих, напоминания предков. И здесь один из обрядов это бросание зерна в огонь. Да? То есть есть... Обычно это пшеница, это овес, ну, сейчас еще добавляют рис, но, собственно говоря, на нашей территории рис был, наверное, маловато, но в основном это пшеница, пшено и овес. И каждый раз, бросая горсть зерна в огонь, да, оно сгорает, и вот с этим потоком поднимается наверх, да, как бы вот к душам ушедших наших пращуров, вы называете, кого помните, да, там, род такой-то, род такой-то. Если вы не помните э, фамилии своих предков, да, вы можете сказать, что э, благодарю, там, слава, да, благодарю всех своих предков. Кого помню, кого не помню. И э, вот это вот посвящение, это, это таким образом вы выстраиваете связь, вот эту нерушенную родовую связь себя, своих родов, да, ваших будущих поколений. Это вот тоже то, что касается стихии Земли. И связь да, с родом, с родовым потоком. Это еще одна из таких традиционных обрядов. Знаете, как есть традиции, есть обряды. Вот для меня на Купалу это все традиционные обряды, потому что это настолько давние традиции. И вот эти обряды, они очень тесно связаны, и они издалека идут из давних времен, и они уже неразрывно связаны друг с другом. Есть еще такая практика в купальскую ночь это делать заплетки. Это из ниток. Из ниток или из ленточек плетут. Там можно на руку, можно на шею, можно просто какую-то веревочку. Лучше, конечно, ее замкнуть в круг. Да, это, знаете, есть богиня Макаш считается, что она э, ткет, правильно говорит, ткет ткет полотно судьбы каждого человека и вплетает туда ниточку да, в эту судьбу, так вот, вот это изготовление заклеток, это сродни вот этому процессу, вы вплетаете в свою судьбу очередную ниточку с пожеланием а, возможно не совсем в судьбу возможно это на какой-то период, там, на лето на два лета, на три да? но вот каждый раз вот, в ваше полотно судьбы вы вплетаете еще вот это а еще вот это, а еще вот это. Каждая ниточка, из чего вы придете, ленточка, ниточка, она обязательно чему-то посвящается. И все они обязательно должны быть связаны между собой. Потому что ну, сама по себе ниточка, она болтается и болтается. А у вас есть общее направление, да, чего вы хотите. И это общая ваша жизнь, это общая ваша судьба. Поэтому вот это все должно быть связано. Ну, вот эта это, это, это заплеточка она тоже посвящается четырем стихиям там помахать в воздухе помыть в воде там в земельке и в костер их <coughs> можно тоже делать две одну в костер да как бы вот обращаясь к высшим силам вы бросили в костер это все с дымом да с огнем поднялись ваши ну, чаяния, ваши желания да туда, наверх а вторая остается у вас и Лично я, я могу сказать лично по себе. Я по такой заплеточке смотрела, сбывается или не сбывается, да, то, что я загадала. Потому что, то, что я пожелала. Потому что было очень интересно, что в какой-то момент... Я забыла, я повесила и забыла, да, на ну, какое-то время. Потом увидела, что вся моя заплеточка покрыта пылью. Пылью какой-то на ней, там клочья не висит, что-то такое. Думаю, странно. Это на стене, в комнате. У меня такой пыль, я... Да, как бы убираюсь, у меня такой пыли нет. А она единственная, там, картины рядом висят, нет, а на ней вот это пылище, что происходит. Я вспомнила, что я загадывала, что, что я желала, да, что я, что я задумывала. И я поняла, что из того, что я задумывала, я к этой цели не иду. Знаете, как в суете будин очень часто забывается. Вот в купальскую ночь это все на порыве, на энергии, все вместе. Вот это вот, а сейчас я вот это, вот это, вот это. А потом начинается работа, дом, учеба, дети, туда-сюда. Все, там что я там думала, да, это вот как бы уходит с основного плана. Так вот такая заплеточка висящая у вас дома, она вам показывает. Вот посмотрите, вот пылью покрылась. А что вы там хотели? Так вот в чем дело, поэтому вот по состоянию этой заклетки можно понять, двигаетесь вы или не двигаетесь к своему к исполнению своего желания. И я сейчас очень, может быть, чуть сумбурно, да, но очень быстро по обрядам и заканчивается купальская ночь, встречи солнца и купанием в России и в воде. А почему так важно? встретить рассвет в купальскую ночь, в купальское утро, да, по окончании ночи, в купальское утро. Как и во все четыре вот этих основных празднования брат Рад, да, Яви, Нари, Прали, Слави, то, что называется весеннее, весеннее осеннее равноденствие, летнее и зимнее солнцестояние, очень истончается, ну, условно говоря, истончается граница между мирами, между реальностями, и э, в этот момент очень легко перейти из одной реальности в другую, увидеть другой мир, э, увидеть что-то такое, что в обычной жизни очень сложно. Так вот, есть э, такая э, версия, есть версия о том, что наше солнце, э, оно, в общем-то, солнцем стало называться не так давно, до этого это было Ерила, Это был Ерила, это был Каледа молодое солнце, да, это был Хор осеннее солнце, это был Ерила э, летнее солнце, Но в основном это было Ерила. Солнцем стал называться недавно, только потому, что э, светимость ярилы, э, да, светимость, светимость светила, э, да, тавтология такая, стала э, э, невозможно для восприятия людьми в этом мире. Ну, что-то произошло с этим миром, да, с, с людьми, и они не смогли больше э, воспринимать вот это яркое сияние чистое, да, вот этого яр света, ярого света, да, белого света. Поэтому был поставлен некий экран который позволяет нам сейчас любоваться нашим Ярилой. Ну, вот, вот так мы можем его воспринимать. Так вот, в Купальское утро этот экран как бы снимается, и можно видеть Ярилу в полной красе. Я не первый раз принимала, принимаю участие в этих празднованиях, и я знаю точно, в Купальское утро, да утро после Купальской ночи, солнце танцует, Ярила танцует. Оно живое, оно движется. Оно голубое, оно не желтое, не золотое, оно голубое, оно реально восходит голубого цвета. И оно начинает двигаться, и видно вот это движение. То есть экран истончается, то ли он совсем убирается. Я не знаю, я не буду вдаваться в эти подробности. Но вот этот танец солнца, он наполняет, вот, простите меня, божественной силой. Это, это, это реально нереальное зрелище. Вот, поэтому вот эта встреча рассвета, это возможность... Увидеть настоящее Ярила, взаимодействовать с ним, поймать вот эту чистую яр-энергию, я, я да, вот эту белую чистую энергию, наполниться ею, потому что, а, я не знаю, это же очень непродолжительное время происходит, а, но ее хватает на все лето. Это, знаете, такой подзарядка такая мощная, это, это, это, это такой драйв, вот, вот это. И вообще, представляете, танцующее солнце. Ну, у вас ошло, ну, у нас там солнышко на ладошке, да, как фотографируют, солнышко это, все время пытаются его стабилизировать, а здесь его не поймаешь, оно движется, оно вот-вот вот за ним надо следить, и в это время а, весь мир вокруг наполняется вот этими искорками светящимися, да, то есть все, что... Ну, как я говорю, фейки танцуют вокруг, да, там эльфы, феи, я не знаю. То есть вот эти вот мельчайшие искры энергии, чистой, животворной, солнечной энергии, их можно видеть вокруг себя. Это вот как, понимаете, вот утро, э, светло, а вокруг тебя светлячки. То есть это тоже такое вот... И, и, и, и это тоже впитывается, да, то, что не может поймать наше тело физическое, это впитывается в, в, в энергоструктуру, да в поля, вот, вот, вот это все, и это вычищается, выравнивается вся вот эта энергетическая структура человека, она наполняется вот этим чистейшим светом. А дальше в воду, в росу, в холодную, да, вот это вот после костра, после танцев, после вот этого жара, после всей этой движухи, вот в эту холодную росу. Что такое роса? Роса – это небесные воды. То есть это то, что пришло с небес. Это концентрация. Да, ну, можно же, конечно, сказать, что это конденсируется, что вот там разница температур, там туман сел. По физике можно рассказать все, что угодно. Но даже с точки зрения физики, все равно, что такое туман? Это то, что спустилось сверху, или, там, поднялось снизу, испарилось, но это все равно некая верхняя, да, вот эта вот составляющая, которая концентрируется здесь, на Земле. И вот это небесные воды с их абсолютной чистотой абсолютной прозрачностью. Это еще один способ, ну, что не дочистилось, да, вымыть, дочистить, получить благословение свыше. Это как, э, у меня все равно, не вот этот поток, да, это вот как э, околоплодные воды, да, это как родиться вот с этой водой, то есть это некая совершенно жи животворящая, животворная, да, вот эта вот энергия воды, которая позволяет вам Выйти, очиститься, родиться заново, да, выйти в этот мир чистым. И потом в воду, земную, э, там, речка, озеро, что у вас там будет рядом, да, это земной поток, э, ощутить свое тело, заземлиться, и еще раз по воде, да, с, да, того, что вы желали, и еще раз пустить этот информационный поток, потому что, ну, понимаете, вот по воде мы пустили, вроде как по реке поплыло, ну, опять же, давайте вспомним курс физики, да, там общество, как общество знания, нет, как это называется, э, общий мир как-то, да, это вот сейчас называется этот предмет, э, вода потекла, солнышко пригрело, вода испарилась, э, там тучки образовались, дождиком на вас вылилось, то есть то, что вы задумали, вот оно поднялось наверх, испарилось, дождиком на вас же пролилось, поэтому сказать, что это вот пошло по воде и больше не вернется, оно обязательно вернется. То есть эта информация э, о вас, о том, что вы делали, о том, с чем вы пришли, да, и с чем вы ушли, и ой, как вы, эта информация осталась, и она осталась в информополе Земли, и она осталась в ваших полях. И если вы что-то забудете, выйдите под дождик, вам подскажет. С дождем это все опять к вам вернется. Вот, это, в общем-то, основные вот такие обряды которые проводятся в Купальскую ночь. И я хочу сказать, что, конечно, с тех пор... Э, никто не знает, когда начали праздновать Купал. Никто. А, традиция очень давняя, и поскольку это связано с богами, то э, понятно, что это очень древняя традиция. Но мир меняется, меняются люди, меняются традиции, что-то забылось, что-то вернулось. По крайней мере, я не могу сказать за очень давние времена, но я знаю точно, это я знаю абсолютно точно из литературных источников, что в 1551 году, по-моему, назывался он «Стоглавый Вселенский собор», уже придавали анафеме празднование Купалу. Но это такое первое, как бы там, условно говоря, первое официальное да, такое вот упоминание купалы вот, – Это XVI век. Но ну, представляете, уже с тех пор прошло сколько столетий, ну посчитайте. И, а, а праздник празднуется. А, а все равно есть. И все равно традиции основные и обряды основные дошли до нас неизменными. И понятно, что мы не собираем столько трав, понятно, что не все могут выехать на Купалу. Понятно, что вот с этим приурочиванием к, к 7 июля, да, с переназванием праздника происходит сбив энергопотока, да, потому что 7 июля, ну, простите меня, но это бесполезный праздник. Основное это солнцестояние, основное это взаимодействие солнца, земли, воды в едином вот этом вот единение, да, в единении, вот в единой энергетической вот составляющей. А 7 июля, ну, ну, о чем? Ну, как бы, ну да, если вы хотите просто попрыгать, пожалуйста. А, почему еще накупал, ни в коем случае не употребляли алкоголь? Потому что, ну, во-первых, алкоголь это как бы уже наводил, да, это нововведение, это не наша тема. Ну и затуманивание мозга. Ну, пау должен быть чистый мозг, да, должен ну, разум должен быть чистым, поэтому без алкоголя. И э, треба тоже, да, ну, понятно, что треба, вот то, что я говорила, что бросание зерна в огонь, это и есть треба нашим предкам, а вот это треба там каким-то пивом по углам, ну, ну это, это, это, это, это противоестественно природе. Можно ежиком хлебушка оставить, пожалуйста, да, можно оставить то, что природа, э, то, что и близко, то, что она сможет э, принять. А там вот там мясо, там, я не знаю, там, там тоже пиво, да, там какой-то морсик, там сок, магазинный из пакета, ребята, это противоестественно. Это нет, это, это, этого не должно быть, потому что празднование Купала это единение. Знаете, я называю это мироладом, да когда мир владу с людьми, люди владу с мира. вот Это такое единство. Поэтому менялись традиции, менялись обряды, есть основная составляющая – это единство природы, земли, солнца, воды. Это единая энергосистема, которая м, подпитывает друг друга, которая взаимодействует на, на, на, в равных правах, да, это такое приоритетное взаимодействие. И это м, одна из очень важных составляющих нашего мироустройства и нашего, нашей дальнейшей жизни. С вами была Михайлова Ирина. Приезжайте к нам на празднование Павла. Доброго дня всем.